хлореллу в бочку вот у меня есть хлорелла которую я вырастил это у нас питание pH выровняем pH водички извести, уже хорошо на известь форелла любит щелочную среду ну и вот просто выливаем сюда все, баночка пустая там у меня все, что осталось, привыращиваем Теперь я буду подкармливать эту хлореллу в бочке, посмотрим, что вырастет. Будет ли она расти в закрытом, непрозрачном объеме. Дальше я сниму видео и покажу результат. Так, а вот это хлорелла, которую я сегодня перелил, которую я вырастил очередной раз из изпаслено, там земелька с корней, вот такой она имеет вид маточный раствор, который я дальше наращивать. Пока все.